всем привет ребята это у нас уже третье испытание прошивки тут даже не то что испытание самой прошивки мы сейчас проводим мне надо было убедиться в том что одна из калибровок которые были открыты работает не только на прогреве, но и в рабочих режимах. То есть она работает и там, и там. Предварительно мы перед отъездом Жене вот зашили прошивку. Специально я там вот эту калибровку множителя сделал очень низкой. То есть где-то 25% от реальной. И, ну, машина не скажет, что она плохо ехала, но она такая тупенькая становится, не живая, поэтому. Резиновая очень, очень резиновая. То есть надо, ну, не то, чтобы там, не, она и разгоняется, все, ну, очень плавная такая, прям вот, ну, как пенсионерс... пенсионерский такой вариант, что ли, там, там прям вот, ну, для... хорошо это, когда там очень длинная, там, прямая, и не надо никого там обгонять, перестраиваться, да, очень как бы удобно. В этом плане. Ну, ну вот да, да, Сейчас залили э, прошивку. Я э, на днях, опять же, фазик, как я обещал, э, переделал э, углы, поменял некое, Ну то есть угол открытия, э, не открытия а пози, позиции самого фазика э, немного изменил, э, так чтобы бодрее была. Опять же, у нас тогда возникали проблемы, как мы только меняем это угол открытия, ну то есть по позиции фазика, у нас начинались вот эти тычки это калибровка, которую мы сейчас как раз и испытывали, я убедился что она работает во всем, не только на прогреве, но и в рабочих режимах уже с нормально прогретым мотором и сейчас я еще немножко поправил, там еще одну калибровку которая некий множитель по оборотам для фазика ну и залили ее как... вот сейчас едем проверяем такой короткий тест, в принципе, с но сейчас она вот чувствуется как-то веселее собраннее просто машина, она более, так скажем, ярко реагирует на педаль, вот, то есть достаточно остро, так скажем, то есть если в предыдущей версии, ну написать вялая, тут даже как я не знаю какой да, то есть, как сказать, это, это не совсем тупо, это просто как-то очень мягко. Блин. Да, конечно, ну, вот очень, очень мягко. То есть нет такого вот, э, чувства, да, вот когда ну, вот она так срывается, там прям Ре реакция, под как под подхват такой, да, то есть там все очень как бы плавно, э, ровно, сбалансировано, как бы, то есть идет и да, она идет, идет, то есть и набирает она нормально. Вот, и, ну, здесь как-то более вот эти вот ощущения Сейчас они просто как бы поярче И не надо, соответственно, э, так глубоко там прожимать педаль газок Ну, суть в том, что меняется скорость перемещения самого регулятора Именно скорость То есть фазы у нас все те же самые Все то же самое, просто именно... Э, нужную позицию, когда встает фазик, он просто туда медленно, либо перемещается, вот на той прошивке, которую мы э, сейчас ехали с тобой. Да, да, а сейчас да, он да. очень быстро туда перемещается, то есть условия меняются быстро. Э -э не сказать, что это плохо или хорошо, тут она какая-то более живая становится. Машина такая, ну, прямо отзывчивая какая-то, да, более да, такая просто, резкая. Как -то, как -то, как -то, да, но не но не при этом не сказать, не что, что она дерганная. Она не дергана, она именно как-то эти условия попадает быстрее, и реакция вот этого всего происходит как-то более быстро. Блин. Там она медленная, какая-то вяленькая, а здесь такая живенькая. Ну, просто ощущаешь, как будто ну она что ли там динамичнее стала, или там быстрее разгоняется. То есть как бы вроде как по факту она и вроде и не быстрее там разгоняется а вот чисто вот как это же по метр ощущение да? ну, я думаю что она быстрее потому что условия наступают гораздо ну, быстрее, но... Но, не, но не прям там чтобы там вот ну ну нет то что она как бы такая да там легкая на подрыв вот нажал и уехал как бы это да вот тут, тут точно просто скорость перемещения фазорегулятора, грубо говоря на намного быстрее происходит, чем э, на той, которую мы пробовали. То есть там она у нас чуть ли не в 4 раза медленнее перемещение происходит. Здесь я сделал, э, оставил фазу такой же. Скорость перемещения по одной таблице оставил всю множитель в единице, а которая, табличка двухмерная с оборотами, вот это изменение скорости перемещения, я ее с... Множитель сдвинул там э, в пределах где-то еще на четверть выше того, что у нас есть. И по идее, она, на... чем выше у тебя сейчас обороты, тем быстрее перемещается фазик. То есть ну, я вот так вот сделал. Да. Ну, надо покататься, попробовать. Да. Кстати, вот у нас лахта-центр. Уже темно становится. Очень красиво, да, выглядит все это дело. Вот самое высокое здание в Европе. А, ну и тут достраивают они все еще. Вот надо поездить в разных режимах. Мы сейчас как бы выехали. Тут и пробки, и не пробки тоже у нас. Но опять же, это надо испытать в течение там нескольких дней. Ну, покататься просто надо, да. Просто покататься, посмотреть, как она будет в пробках, в городе, со светофоров, там, с торможениями, со всеми вот этими такими оттуда вытекающими. Нет, ну, набира, набирает хорошо. Как бы. То есть вот сейчас про, по Приморке проехали. Вот, в принципе. Я бы не сказал, там, что там где-то в чем то там ущемлен. Ну и, кстати, мне кажется, такое ощущение, что звук поменялся немножко в отпуском. Какой-то немного драчащий другой стал. Ну... Опа, Все равно шум, что? как бы шумно, просто непонятно. еще эти шипы так... Вот. Снега нет, а шипы, а шипы уже есть. Ну это да. У нас уже темно, времени 16.30, закат там. Так что, в общем, ребят, по... Женя покатается, я еще скину ребятам в другие регионы на испытания, ну, представителям они там зальют либо себе, либо в автомобиле, который ездит на пробной вот этой версии промежуточной, и будет видно уже, что и как там происходит. Ну, работы ведутся Делаем Женя по возможности приезжает За что ему очень огромное спасибо Потому что сокращается время Вот это у нас На пробы и ошибки как бы. То есть все эти, Любые испытания Это, как бы, это результат какой-то определенный Который он мне потом сообщает Я отправлю эту прошивку Делаю следующую И получаем уже Как бы с исправленной, Грубо говоря ошибками следующую версию тестовую так что все в общем все нормально все хорошо идет у нас по крайней мере тьфу вот ну гладко этих тычков нету плавность на уровне нормальном при трогании светофоров отовсюду то есть рывков дерганий вот этих нету все четенько и наборчик резвенький довольно таки так что ждите я думаю что мы еще снимем несколько видосов скорее всего что скоро несколько видосов снимем я думаю еще поправим прошивку но уже близко к завершению у нас все ребята подписывайтесь на канал поддерживайте колокольчик обязательно жмите чтобы приходили уведомления о выходе новых обычно смотрим внизу у нас ссылочки на группу Drive Контакт мою ну и ждем новых видосов так что в общем всем пока и до новых встреч